Я Лора Ингрэм. Лора Ингрэм. Это Ингрэм Энгл из Вашингтона сегодня вечером. Спасибо, что присоединились к нам. Пусть начнется кризис. Это в центре внимания сегодняшнего Энгла. О, чувствуете ли вы, что сегодня вечером напряженность среди левых по всей Америке так высока? Они в отчаянии, говорю вам, в отчаянии пытаются найти хоть какое-то преимущество перед республиканцами по мере приближения промежуточных выборов. Поэтому после этого отвратительного нападения на Пола Пелоси и их дом в Сан-Франциско, конечно, мы надеемся и молимся за его полное выздоровление после этого отвратительного нападения. Вопрос в том, попытаются ли демократы сейчас использовать действия сумасшедшего одиночки для охлаждения политических выступлений. Если это так, то это потому, что сегодня вечером их власть начинает ослабевать на двух основных фронтах – в политике и в социальных сетях. Теперь для них успешная покупка твиттера Илоном Маском – это полное вторжение в их святая святых, как злоумышленник, вальсирующий в их гостинах, включающий Fox News, возможно, делающий бутерброд, а затем пользующийся ванной. Как он посмел! Между тем, большинство обычных людей воспринимают желание Илона навести порядок в Твиттере как простой здравый смысл. В конце концов, мы обнаружили, что там есть много жира, который нужно срезать, культуры, которую левый отчаянно пытается защитить. Частный клуб для высшей степени титулованных, довольно глупых и самодовольных либералов. Им этого недостаточно, чтобы контролировать Нью-Йорк Таймс, Washington Пост, каждую крупную региональную газету, все три вещательные сети, большую часть Силиконовой долины, весь Голливуд и каждый крупный университет. Тот факт, что они хотят очернить любого, кто с ними не согласен, включая эту сеть и самого Маска, показывает, что их заявления о заботе о демократии или свободе слова всегда были надуманными. Они действительно не знают, как вести себя в плюралистическом обществе, в котором у других людей другие взгляды. Вы только посмотрите, что они делают. Всякий раз, когда консерватор приезжает выступить в кампус колледжа, ему здесь не место. У него здесь нет дома. Сейчас они все могут чувствовать себя защищенными в кампусе всеми окстерами, но в реальной жизни все начинает разваливаться на части. Оказывается, что левые партии, которые сейчас контролируют страну, ошибались практически во всем. И на этой неделе режим СМИ наконец начал это замечать. Демократические стратегии обеспокоены. Он признал, что партии испытывает проблемы с опросами в преддверии промежуточных выборов. Есть новые опросы, которые показывают, что у демократов на самом деле могут быть проблемы с другой группой – поколение X. Возможно, склоняется в сторону от демократов. Конечно, несгибаемые люди раздражены тем, что американцы просто не понимают этого. По сути, послание демократов Роу против Уэйда и страх потерять демократию, о которых можно говорить. Две довольно чудовищные вещи, не отражающие того, что чувствуют люди, когда идут к бензоколонкам. И это прискорбно. Это не проблемы кухонного стола, хотя это самые важные проблемы нашего времени. Неужели вы не понимаете, люди? Вы должны заботиться о таких вещах. Что же Нью-Йорк Таймс описывает, насколько безумны демократы даже по поводу гонки Зельды, говоря... Всего за несколько дней до дня выборов демократы и их союзники предпринимают бешеные усилия, чтобы удержать Гэжу Хачум на своем посту. Вкладывая миллионы долларов в рекламу в последнюю минуту на фоне опасений, что их обычно надежная основная масса чернокожих и латиноамериканских избирателей может не прийти. Третий вопрос здесь таков. Для чего они будут выходить? Высокая преступность, стремительная инфляция, может быть приток мигрантов. Это то, за что они должны голосовать. Правда в том, что сейчас у нас близкие выборы в Сенат и губернаторские выборы в таких местах, как Миннесота, штат Вашингтон, штат Орегон. Даже в Нью-Гэмпшире демократы никогда не думали, что им придется защищать там места. Тем временем губернаторы Эббот в Техасе, Десантис во Флориде и Кемп в Джорджии опережают своих соперников-демократов на двузначные цифры. И почему все это происходит? Потому что прессе становится слишком трудно избежать правды. Политика демократов сделала американцев беднее, нашу страну слабее и с дополнительным бонусом поставила нас на грань полномасштабной войны с Россией. И за это придется заплатить огромную политическую цену. Однако вместо того, чтобы пытаться пристроиться к демократам среднего звена, они просто продолжают зарываться еще глубже в яму. И теперь популистские кандидаты-республиканцы, которые смелые и отважны, собираются похоронить их. Прямо сейчас. Они продолжали говорить себе ложь за ложью. Демократы сказали, что инфляция была временной. Я вижу важные временные влияния на работе, я не ожидаю, что это будет постоянным. Большинство повышений цен, которые мы наблюдали, были ожидаемыми и ожидались как временные. Это уже не рекордная инфляция. Я снижаю ее. Они сказали, что это преступление – тема для разговоров республиканцев. Да, у нас есть реальная проблема преступности, которую мы решаем. Но отчасти это связано с тем, что каждый день эти шесть преступлений освещаются снова и снова. Они думали, что их пропаганда будет означать, что избиратели из числа меньшинств просто останутся верны демократам, несмотря ни на что. Существует серьезная озабоченность в связи с российской риторикой, которая часто идет рука об руку с призывами к правопорядку. Некоторые кандидаты-республиканцы намеренно связывают расу и преступность в качестве тактики, чтобы подорвать позиции своих чернокожих противников. И они считают что родители не стали бы поднимать шум на выборах в школьные советы, даже когда в школьных советах доминировали радикальные гендерные активисты. Я прожила в округе Лауден всю свою жизнь. Я так глубоко забочусь об этой общине. Нам нужен представитель, который разделяет наши ценности и будет бороться за наши ценности. Я видела, что происходит, когда у нас нет кого-то, кто защищал бы тех, кто остался за пределами зала. Ник, похоже, не проявляет большого интереса к включению родителей в уравнение, потому что он специально заявил, что поддержит политику, которая оставляет родителей в неведении. Когда дело доходит до знания того, какие имена их дети используют в школе или в каком туалете они пользуются. Я не верю, что Ник искренне беспокоится об участии родителей, когда хочет исключить их из уравнения. Ник, не хотели бы вы использовать здесь 30 секунд? Нет, я в порядке. Нет, я в порядке. Конечно, все, что говорят эти люди, ложь. И теперь избиратели улавливают эту ложь. Но самая большая ложь из всех заключалась в том, что были Красные Штаты и Синие Штаты. Посмотрите, вот Соединенные Штаты Америки. Обама сказал это еще в 2004 году. Он был прав. Это означает, что политические лидеры не могут воспринимать какое-либо государство как нечто само собой разумеющееся. Они не могут списать какое-либо государство со счетов или оставить какое-либо государство позади. Американцы от побережья до побережья устали. Они устали видеть улицы, кишащие наркоманами и преступниками. Они устали видеть южную границу, кишащую нелегалами. Они определенно устали видеть, как их 401 КС покрывается кратерами. Они устали платить 100 баксов за заправку своих внедорожников, и они устали от трансвеститов, танцующих тверг перед маленькими детьми. Они определенно устали слышать, как студенты колледжа, попавшие в ловушку маленьких снежинок, скулят о привилегиях и микроагрессии. Расплата грядет, нравится это демократам или нет, и не мгновением раньше. И в этом все дело. Сейчас к нам присоединяется один из кандидатов республиканской партии, возглавляющий этого расплачивающегося кандидата в губернатор Аризоны, Кэри Лейк, республиканец Кэрри. У них закончились идеи, в том числе у вашего оппонента, который сейчас пытался обвинить вас во взломе ее офиса. Что? Да, мы только что получили новые результаты опроса. Мы на 11 пунктов выше, и мы собираемся устроить что-то вроде взлома в стиле Уотергейт в ее штаб-квартире. Мы даже не знаем, где это. Насколько я знаю, он, вероятно, находится где-то в подвале, потому что именно там она проводила предвыборную кампанию. Это шутка, и, к сожалению, фальшивые СМИ купились на нее. Они просто получают приказы о маршировании от здешних демократов и демократической партии. Они даже не потрудились проверить факты. Но это нормально, потому что мы просыпаемся. Мама-медведица сейчас вмешивается в ситуацию. И не имеет значения, латиноамериканец ли вы, чернокожий ли вы, азиат ли вы, такая же дворняшка, как я. Мы все защищаем наших детей и приходим, чтобы сплотиться вокруг и спасти нашу республику. Это то, что сейчас поставлено на карту. Наши свободы, наши свободы и будущее наших детей. Кэрри на вас нападают многие слева и, конечно же, в средствах массовой информации. Но теперь так называемый республиканец размещает рекламу и против вас. Смотрите. Я не знаю, голосовала ли я когда-нибудь за демократа, но если бы я жила в Аризоне, я бы обязательно это сделала. И если вы заботитесь о выживании нашей республики, мы не можем дать власть людям, которые не будут уважать выборы сейчас. Лиз Ченни, вы, должно быть, дрожите там в своих аризонских ботинках. Кэрри. Я думаю, это подарок. Это политический подарок. Если у вас есть лисчейни, Чейни, поддерживающая вашего оппонента, это просто поцелуй смерти для Кэти Хопс. На самом деле, хотя Кэти Хопс, я бы даже не назвала ее демократом. Она социалистка и марксистка, и это видно по некоторым вещам, которые она выдвигает. Я не могу поверить, что Лис Чейни с невозмутимым лицом может называть себя республиканкой. Она явно таковой не является. Она член этой университетской партии. И как я уже сказала, наша новая республиканская партия, это партия, решений, основанных на здравом смысле. Мы устали от одних и тех же старых проблем. Никто никогда не решает проблемы, и мы привносим политику «Америка-1» для решения этих проблем. Лиз Чейни – поджигатель войны, и она хочет постоянно подталкивать к войне и людей, с которыми она общается. И мы переходим от этой старой республиканской партии к партии, где это большой тет. Приглашаются все, если они любят эту страну, если они любят свою свободу, если они хотят взять на себя личную ответственность и жить американской мечтой. А она старые новости и популист против старой гвардии. Я думаю, что старые динозавры вот-вот сойдут со сцены, мы надеемся. Но, Кэрри, вы уже можете видеть, что пытаются сделать СМИ, чтобы использовать эту подлую атаку против мужа спикера, Пола чтобы попытаться сделать это против консерваторов. Теперь посмотрите на это, особенно справа. Они подпитывают это, используя гнев и разочарование консервативных избирателей для достижения своих политических целей, а также для продвижения предвыборной лжи. И мы просто должны быть откровенны в том факте, что это происходит. Это может быть в некотором роде выгодно для них в ближайшей перспективе, но в долгосрочной перспективе это опасно. Это опасно. Прямо сейчас. Вы беспокоитесь, что эти левые будут использовать этого одинокого сумасшедшего, чтобы попытаться заставить замолчать консервативную речи еще больше, чем они уже делают? Нет, это так. Я думаю, что люди прислушиваются к тому, что говорят левые. Они понимают, что именно политика левая. Левых сделала наши улицы более опасными. Они понимают, что преступление, будь то небольшое преступление, когда ваша машина взломана с целью насильственного нападения, происходит из-за левых выборных должностных лиц, которые не соблюдают законы. Они понимают, что широко открытая границы. Все это играет на руку тому, что происходит на наших улицах. У нас менее безопасные улицы. У нас бездомное население просто растет в огромных количествах. К нам поступает поток наркотиков, и люди признают, что именно левые проводят ужасную политику, которая делает все эти плохие вещи еще хуже. И именно поэтому они приходят и голосуют за республиканцев. И именно поэтому эта партия растет. Насколько они боятся, что Илон Маск захватит Твиттер? Как они боятся? Мне это так понравилось, и я не могу дождаться, когда в Твиттере будет немного больше пародии и свободы. Я просто хочу равных условий игры. Лора, я не такая. Я не хочу, чтобы все перевернулось с ног на голову. Мы просто хотим вернуть нашу свободу слова, и я думаю, что Илон добьется этого. Я надеюсь, что он пригласит многих людей, которых выгнали из Твиттера, обратно, и я надеюсь, что он избавится от всех ботов и троллей. И тогда мы увидим, где на самом деле находится американский народ. Потому что нас заставили поверить, что мы меньшинство. Я думаю, что там, где мы стоим, люди со здравым смыслом. Мы большинство в огромном, огромном, огромном количестве. И я думаю, мы обнаружим это, когда Твиттер изменится. Хорошо, Кэрри Лейк. Большое вам спасибо и удачи в этом. Если мы не поговорим с вами до ночи выборов, хорошо, спасибо вам, Лора. Это официально. Дебаты во вторник между доктором Мехмедом Озом и Джоном Фитерманом возобновили гонку. Теперь избирателям Пенсильвании будет не борьба Фитермана, а политика, которую он поддерживает, например, призыв запретить гидроразрыв пласта в условиях стремительного роста цен на энергоносители, и нянчиться с преступниками во время всплеска насилия в штате. Новый опрос, проведенный сегодня на местах после дебатов, показывает, что ОСС сейчас лидирует на два очка. Это следует за опросом, проведенным ранее на этой неделе, который показал, что ОСС опережает на 3 очка. Теперь это первое место, которое он занимал за весь цикл. Доктор Мехмед ОСС сейчас присоединяется к нам. Доктор Рус, рада видеть вас сегодня вечером. А теперь я хочу воспроизвести момент из этого первого интервью после дебатов, которое Федерман дал вчера вечером. Считаете ли вы, что нефтяные компании больше виноваты в инфляционном давлении, которое мы наблюдаем в Соединенных Штатах, чем, скажем, политика Байдена? Конечно, я стою на стороне работающих семей здесь, в Пенсильвании, а он встал бы на сторону нефтяных компаний. Кто в это верит? Он на самом деле считает, что мы слишком строги к этим нефтяным компаниям. На данный момент избиратели на это не очень-то верят. Доктор Росс, я не думаю, что учитывая эти тенденции, он просто не может защищать свою опасную политику. Он занимает эти крайние позиции. Они не соответствуют ценностям Пенсильвании. Возьмем вопрос о гидроразрыве пласта, который поднимался как в том интервью, так и в ходе дебатов. Так вот, он с самого начала говорил, что гидроразрыв пласта — это пятно на Пенсильвании. Он сказал, что хочет вести на него мораторий. Я собираюсь процитировать его. Я вообще не поддерживаю гидроразрыв пласта. Я никогда этого не делал. Он закрыл трубопровод там, где К его. Это отрасль стоимостью более 80 миллиардов долларов, десятки тысяч рабочих мест в сфере торговли и это лучшее для нашей окружающей среды. Если вы действительно ученые, посмотрите на то, что могло бы помочь сохранить эту прекрасную планету в чистоте. Вы захотите использовать природный газ в качестве моста, конечно, к экологически чистым источникам энергии. Он этого не признает. А потом, когда его поймали на этой теме в ходе дебатов, он начал притворяться, что поддерживает индустрию. И именно поэтому я в конце концов сказал, вы понимаете, Джон, что энергетическая отрасль боится вас. Вы сказали, что хотите при привлечь этих людей к ответственности. Вы не понимаете, что это товар. Если вы прекратите бурение, запретив его на федеральных землях, если вы напугаете людей, чтобы они не вкладывали средства в энергетику, если вы перекроете все трубопроводы, у вас будет меньше предложения товара, цены будут расти. И если вы действительно беспокоитесь о семье рабочего класса Пенсильвании, позвольте инфляции снизиться, предоставив немного больше энергии, потому что энергия составляет примерно 3% инфляции. Делайте то, что имеет смысл, вместо того, чтобы повышать налоги, что он по-прежнему хочет делать, несмотря на то, что он не заплатил свои собственные 67 раз. Доктор Ус, в попытке я думаю помочь демократам на этом пути. Они сейчас направляют Байдена, Харриса и Обаму. Обама собирается отправиться туда в следующую субботу, прямо перед выборами. За пару дней до выборов вы беспокоитесь. Обама по-прежнему большая звезда, и он по-прежнему очень популярен среди демократической базы. Очевидно, что особенность Пенсильвании в том, что люди хотят голосовать за вас. Они хотят понять, за что вы выступаете. Они не собираются менять свое мнение из-за того, что кто-то случайно стоит на сцене рядом с вами. Байден был здесь уже кучу раз, и рядом с ним это не проблема. Вопрос в том, собираетесь ли вы голосовать за Джона Федермана или, честно говоря, за кого угодно. Потому что их поддерживает Джо Байден? Очевидно, что они оба демократы. Более серьезная проблема заключается в том, что после дебатов каким-то образом 2 миллиона долларов денег демократов были пожертвованы Джону Фитерману на его веб-сайте, а затем еще миллионы поступили через партию. На самом деле они просто хотят получить 51 место. Это все, чего они хотят. И если это вас беспокоит, а я надеюсь так и должно быть, пожалуйста, обратитесь к доктороуздотком и убедитесь, что я могу рассказать правду о Джоне Фитермане больше, чем он лжет обо мне. Но это более серьезная проблема, которую мы рассматриваем. Вы действительно хотите сравнить кандидатов и то, за что они выступают. Я все это время проводил кампанию по вопросам кухонного стола. Мы говорили об этом в вашем шоу. Я думаю, что вы очень проницательно сказали, сосредоточьтесь на экономике преступности, границей и наркотиках. Потому что Пенсильвания – пограничный штат, как и все остальные сейчас. Потому что у нас в городах так много фентанила, и он убивает наших детей. Эти темы волнуют родителей каждый божий день. Джон Феттерман отвечает не для того, чтобы защитить свои преступные позиции, а скорее для того, чтобы оскорбить меня, обычно на личном уровне. И выслушайте меня. Летом было весело, но через 10 дней люди будут голосовать по вопросам, которые изменят их жизнь. И они собираются сосредоточиться на том, почему он хочет защитить преступников, а не невинных людей, которым они причинили боль, что он, кстати, делал 25 раз. Несмотря на возражения других членов правления, он хотел освободить убийц. Они хотят знать, почему бизнес покидает Филадельфию из-за преступления, почему он хочет легализовать все наркотики, когда это привело к 50-процентному увеличению числа убийств в одном месте, которое произошло, а именно в штате Орегон. Это позиции, которые сильно оторваны от реальности. Крайняя позиция, которые не связаны с избирателями Пенсильвании за желание сбалансировать Вашингтон для решения проблем, которые вредят нашему народу. Доктор Росс, большое вам спасибо. А теперь мы возвращаемся к большой доске. Кэрри Лейк не единственный сюрприз Аризоны, плюс удивительные возможности для пикапа республиканцев в штате Орегон. Теперь Крис Бетфорд здесь, и мы собираемся пройтись по всем этим ключевым гонкам, а также по некоторым, на которых вы не фокусируетесь, так что оставайтесь там. Хорошо, пришло время еще раз посмотреть лучшие гонки Ингрэм Энглс, поскольку до промежуточных экзаменов осталось всего 11 дней. У меня есть вопрос. Когда мы начнем классифицировать этих помешанных на климате как эко-террористов? И говоря о преступлениях против человечности. Мы только что узнали о новых мемуарах принца Гарриу Реймонда Аруэ. Есть все. На очереди пятничное безумство. И за этим мы обращаемся к корреспонденту Fox News Реймонду Аруэ. Хорошо, Реймонд, это была неделя протестов. А теперь обещают еще больше Лауры. В музее Мадам Тюсо в Лондоне активисты по борьбе с изменением климата разбили торт в лицо королю Чарльзу или, по крайней мере, восковому изображению короля Чарльза. Слова. Время действовать. Дамы и господа, слова короля. Наука ясна. Требования просты. Просто остановите добычу нефти. Это проще простого. Теперь его сын Гарри Лора собирается разбить короля тортом другого сорта. Он выпускает новые мемуары под названием «Запасной», якобы беспощадный рассказ о правде герцога Сасекского. Моя правда. Что вы думаете об этом названии или о том, что он назвал бы книгу Запасное? Значит, у вас должен быть запас воздуха, а затем запасной на всякий случай, не так ли? Так что я предполагаю, что он использовал это как своего рода игру в то, чтобы быть запасным воздухом. Принцесса Анна на самом деле запасная, сестра принца Чарльза. Она запасной вариант на случай, если что-нибудь случится на королевских мероприятиях и тому подобном. У вас есть запасное колесо и запасной ключ. Я не знаю, назвал бы я себя запасным членом королевской семьи. Я думаю, что он запасное королевское недовольство. Но я хочу также отметить, что в дополнение к тому, что Гарри выглядит как аватар видеоигры на обложке своей книги. Обложка Гарри удивительно похожа на дополнение к обложке журнала ⁇ Айти ⁇ Меган Маркл. Посмотрите на них. Это что-то вроде загорелого взгляда. И что самое любопытное, так это то, что его автор-призрак, тот же самый, кого Андрей Агаси нанял для своей книги из одного слова ⁇ Откройся ⁇ И он получил такое же обращение, Анфас. Похоже, что мы повторяем тенденцию здесь, но это тенденция знаменитостей, а не королевских особ. Я думаю, было бы лучше, если бы его просто называли взбитым, потому что он выглядит так, словно он какой-то бедняга, всегда находящийся в тени своей жены. Не то чтобы в этом, по-видимому, больше было что-то плохое. Или он мог бы назвать это Фрейлиной Лаурой и поставить его прямо за Марклом. Он должен был выглядывать из-под одного из ее красивых больных платьев. Точно так же, как выглядывать наружу. Это тоже было бы неплохо. Однако в Гааге был еще один протест Реймонд. На этой неделе еще один климатический идиот приклеился к девушке Вермеера с жемчужной сережкой. Затем сообщник вылил ему суп на голову. What? Может быть, в следующий раз они смогут приклеить себя к банке из-под супа, пока художник рисует их лица. Это становится абсурдом. Эти люди должны быть заключены в тюрьму или оштрафованы за уничтожение или угрозу произведениям мирового значения. Я не знаю, как им это сходит с рук. И это просто происходит почти каждую неделю и несколько раз на этой неделе. Не забывайте об этом. Скажите это нашим друзьям на CNN. Это привлекает много внимания с точки зрения порчи произведения искусства и того, что это значит. И этот общий разговор. Что для вас важнее – это искусство или долгосрочная перспектива? Устойчивое развитие нашей планеты. Искусство и экологичность не противоречат друг другу. Это не то или другое, где вы должны уничтожить искусство, чтобы спасти планету. Искусство должно объединять людей, а они используют его, и это разрушение в целях раскола. Мы все должны быть едины в осуждении этого. Мне жаль. Все должны это сделать. В ее логике все, что угодно, может быть уничтожено. Если тема разрушения, спасение планеты, то это означает любого человека. Честно говоря, поскольку есть один человек, разве жизнь одного человека в чем-то так же важна, как спасение планеты? Нет. Так что это очень утилитарный подход к вещам. Я не могу дождаться, когда увижу ИГИЛ в этом шоу CNN. От неправильного использования картин до неправильного использования песен. Лора. Это климатическая группа, которая называется «Восстание против вымирания», но с таким же успехом они могут называть себя музыкальным восстанием. Лора, если вы собираетесь устроить флешмоб, выберите песню из этого века и убедитесь, что знаете хореографию. Посмотрите, какие они пробные. Они не совсем знают, когда поднять ногу. Это очень печально. Песня The Extinction Rebellion должна была бы вызвать флешмоб вокруг нее. Глядя на эту группу, является ли этот человек тем человеком, который написал эту песню и спродюсировал так много этих культовых рождественских специальных предложений? Джулс Бас умер на этой неделе в возрасте 87 лет, и я знал, что он был режиссером и продюсером всего, начиная с Рудольфа Красноносова Оленя 1964 года и заканчивая классическим снеговиком Фросте 1969 года. Чего я не знал, так это того, что он также написал тексты ко многим из этих любимых песен. «Ставьте одну ногу перед другой. Я мистер Снежный Скряга. Все, к чему я прикасаюсь, превращается в холод в моей муфте, а мы эльфы-санты. Все эти великие моменты, эти любимые пробные камни. Я думаю о нашем детстве». Мистер Жуль Бас был ответственен за многое. Он умер 87 лет. А Джерри Ли Льюис, конечно же, скончался 87 лет. Две иконы американской культуры и музыки. Лора, прежде чем никак не цепляются, что происходит? Реймонд, во-первых, поздравляю вас с годовщиной, потому что вы еще не определился. Поэтому далее мы познакомим вас с некоторыми из лучших. Так что оставайтесь на месте.